Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch. Канал только о смарт-часах. Ну, для тех, кто может быть любит поиграть, игрушечка, вот эта вот, которая э, доступна на Android устройствах, также на iPhone э, уже адаптирована и для часов на Virus. Скачать сможете, пройдете в описании видео. Скачайте и установите. Э, так что без проблем. Я вам покажу, как она работает. Чтобы вы понимали, здесь работает прекрасно G-сенсор, жесты. Все работает без каких-либо проблем. звук работает все вот такая вот конструкция полетели Хопс. здесь он у нас так ну сейчас я просто какой-то период покажу просто как это все дело работает Эх, все врезался я по новой пошли бац на веревочки на канатике Клуб дальше бежит, бежит. Раз перепрыгнуть здесь. Сейчас еще раз перепрыгнуть. Побежали далее. Ага, здесь надо будет уже по сторонам. Вот так вот вот ему. Ну, как видите, здесь подсказочки есть. И на часах это прекрасно все работает. Сейчас будет где-то мне нужен будет здесь поворотик. Вниз сначала вот так сделать. Эх ты, ⁇ -мо ⁇ Рано сильно сделал, вот так вот. Э, опять убился, паренек. Еще раз сотрясение однозначно получил серьезнейшее в такую стену влупиться-то со всего маху. Хау! А, поджарился, блин. Погнали дальше. Руба, короче. живу еще, смотри, что. Ага, вот сейчас еще раз. оба Проскочили. Тут еще где-то что-то у нас сейчас будет. а ага, вот здесь уже надо будет вот так часики поворачивать. И он монетки собирает. Через с другой стороны. Хоп, g сенсор здесь у нас работает. Оп, ах ты! Пролетели мы, ребята! Ну вот сейчас. Побежали, побежали, опс, выровнялись, опять в другую сторону, побежали, побежали, выровнялись, вот так вот. Короче, вот таким вот макаром сможете поиграть, провести, так скажем, досуг, если есть свободная у вас минуточка. Скачать, как я уже сказал, в описании видео, без проблем, и установить на свои часики. Вы были на канале SmartWatch, подписывайтесь на канал, делитесь видео. Лайк, like, комментарий, пока!